Какой основной функционал тела мышления, то есть наш, нашего мышления? Мы описываем все постоянно. Мы все описываем словами. слова. И вот наше восприятие, оно очень честно связано с языком. Язык является основой для жизнедеятельности личности. Что мы описываем? Мы описываем себя. Кто я такой? Что я за человек? Там, хороший человек, нехороший… Там. Красивый, некрасивый, там добрый, злой, молодой, старый, там умный и не очень умный и так далее. То есть, некоторый образ себя мы создаем. Дальше мы начинаем описывать мироустройство. Что такое вот мир? Как вот он, мир, скажем так, живет, взаимодействует. Дальше мы начинаем описывать то, что мы делаем, или то, что хотим сделать, то есть намерения наши. Дальше мы описываем то, что было у нас в жизни. То есть память свою описываем. И кроме всего этого мы описываем наши ощущения и эмоции тоже. То есть получается, что вот это вот наше тело мышление, оно находится посерединке. У нас здесь вот есть опыт мировоззрение, его связь, скажем так, с высшим информационные потоки. И есть ниже, это наши эмоции, ощущения и сама физика. И вот эта вот серединка, ее задача соединить в гармонии физику и, скажем так, духовность. Если у человека личность слабая, Мало слов, мало описаний, мышление не пашет нормально. Он не может с -с связывать духовность и материю. Для него это либо противоположное явление, вот, когда, между которыми идет борьба, да? как вот, например, некоторые не очень э, продвинутые христиане говорят, что типа, тело это. Э, ну, оно греховно само по себе. То есть отрицание идет тело. То есть их мышление, оно нецелостно у таких людей. Либо наоборот, мы берем таких э, зак, заклятых материалистов, которые говорят, что духовности нету. Это все, что я не вижу, того нет. Это две крайности. Жизнь, она э, диктует следующее условие, что нужно объединить. И для этого ваша личность должна быть такой, как бы, продвинутой, с многомерным описанием, чтобы вы могли и духовную часть жизни воспринимать, и материальную. А желательно ваши духовные идеи материализовать, потому что это делает личность. Личность ⁇ это тот, кто не только описывает, но тот, кто еще и действует. И вот это вот все, за это отвечает наше ментальное тело.